У нас был очень веселый доклад о радиации, я хочу поговорить о очень грустных вещах, которые меня очень тревожат. Люди умирают. Все сталкивались с этим феноменом. У многих умирали знакомые и близкие люди. Это карта смертности с распределением по Земле. Россия и Украина занимают 16-е и 18-е место на планете по уровню смертности. Мы с вами даже не в Африке живем. И есть много людей на планете, которые существуют для того, чтобы что-то делать с этим феноменом. Есть пожарные, они спасают людей от пожаров, милиция спасает людей от убийств, нападений, медицина помогает тем, кто заболел. Но от чего в основном умирают люди? Это скриншот с сайта Всемирной организации здоровья и 10 ведущих причин смертности в мире. На первых двух местах две самых распространенных болезни сердечно-сосудистой системы. Это инсульт и ишемическая болезнь сердца. Третье место занимает хроническая абструктивная болезнь легких, которая вызывается курением. И пятое место занимает рах легких, которых в 90% случаев тоже вызывается курением. Между ними респираторные заболевания, другие вирусные респираторные заболевания, такие как... Туберкулез. И дальше мы видим диабет и диарею, которые заболевания, связанные с питанием ВИЧ-спид, дорожно-транспортные происшествия и гипертония. Не считая болезней, вызванных употреблением табака, туберкулеза, спида и ДТП, все остальные болезни напрямую ассоциируются с неправильным питанием и усугубляются употреблением алкоголя и сигарет. Первые две причины смертности, если вы их сложите вместе, это болезни сердечно-сосудистой системы, которые напрямую вызываются излишним весом и ожирением. Первые две причины смертности больше всех остальных вместе взятых. Но кроме этого у нас еще есть диабет, диарея, гипертония, которые также связаны с неправильным питанием. Заметьте, смертность от убийства, прочих других вирусных заболеваний, падений самолетов, всего того, чего мы боимся, даже не входит в этот топ. Некоторые причины можно предотвратить, допустим, автоматические машины у Гугла через одно-два десятилетия, предотвратят тот факт, что люди управляют машинами. Людям можно будет управлять машинами только на специальных спортивных стадионах для этого. И те люди, которые сейчас умирают от ДТП, один-три миллиона в год тоже будут умирать от инсульта и болезни сердца. Статистически, большая часть людей в зале, большая часть людей, которых вы знаете, умрут от болезней, напрямую связанных с питанием. Я предлагаю вам не умирать. Средняя продолжительность жизни – это важная цифра, которая является средней продолжительностью жизни умерших. Современная медицина существенно лучше, чем 50 лет назад, когда рождались те люди, которые сейчас составляют среднюю продолжительность жизни. И, изменив свой рацион, мы сможем прожить как минимум в полтора раза больше. На этом выгода не заканчиваются. Допустим, изменив свой рацион, мы проживем 90 лет. Современные исследования определения жизни идут в таком темпе, что примерно за каждые 10 лет исследований мы продвигаемся на год средней продолжительности жизни. То есть за 10 лет работы исследователей средняя продолжительность жизни увелич... людей увеличивается на год. Таким образом, за 90 лет нашей жизни эти исследования подарят нам еще 9 лет жизни. За еще эти 9 лет жизни мы получим еще год жизни. Мы прожили 100. То есть, прожив в 90-м, мы почти автоматически живем 100. Хорошие новости на этом не заканчиваются. Эти исследования... Э не просто идут, они идут, как все современные исследования, с ускорением. Есть немалая надежда на то, что когда-то наступит день, когда за пять лет исследований мы продлим среднюю продолжительность жизни на год. Потом за два года исследований мы продлим среднюю продолжительность жизни на год. Потом за год исследований мы продлим среднюю продолжительность жизни на год. Люди не станут бессмертными. Люди просто перестанут умирать. Понимаете разницу? Я предлагаю не умирать. В нашей жизнью управляем мы. Чем дольше мы будем сохранять свое тело здоровыми, тем больше замечательных вещей мы увидим, тем более интересным и прекрасным будет мир. Вспомните, совсем недавно не было интернета. Я помню время без интернета. Я знаю людей, которые не знают, что раньше не было интернета. Я знаю людей, которые знают это, но не совсем понимают, чем люди занимались. Все будет сильно меняться, все будет круче и круче. До этого нужно дожить. Здоровое питание влияет не только на среднюю продолжительность жизни, но и на само качество жизни. То, насколько вы бодры, то, как вы хорошо себя чувствуете, как вы сопротивляетесь болезням, здоровье вашей кожи, ваш сон, все это напрямую зависит от вашего питания. Чтобы прояснить корень проблемы, давайте перенесемся на 100 тысяч лет назад. Средний палеолит, давайте улыбаться, я вас так всех напугал. Средний палеолит, тепленько, мы живем в пещерках, промышляем охотой, кушаем ягоды. Э -э недалеко от нас есть море, и у нас есть примитивные снасти, мы умеем добывать что-то из этого моря. Нам неизвестно земледелие. Земледелие не будет известно нам еще 90 тысяч лет, так же, как оно не было известно последние много миллионов лет нашим предкам. Наш язык сообщает нам очень ценную информацию про еду, которую мы едим. Горькая еда ядовита. Когда мы пробуем острую еду, наш язык говорит нам, что это еда ядовита в сколь большом количестве. Сладкими бывают только спелые фрукты в разгар сезона, которые свежие, налитые и ничего больше. Вкус жирного тоже очень важен, потому что э, в, тот момент, в то время как углеводы или белки дают 4 калории на грамм, жиры дают 9, и тот охотник, который ел мамонта с более жирного края, Успел съесть большим жирной мамонтятины за единицу времени, получил больше калорий, вырос лучше. Это очень важно. Заметьте, что мамонты встречаются нам не нечасто. Это большой праздник для всего времени. Нужно есть на скорости, понимать, с какого края надо есть. Если вдруг вас перенесет на 100 тысяч лет назад, помните мамонтятина, жирный край. Особняком от всего этого стоит вкус соленого. Вы в лесу, представьте. Попробуйте найти хоть что-то соленое вокруг себя. Вкус соленого практически исключительно содержится в рыбе и морепродуктах. И совсем незначительное количество соли содержится в мясе животных. То есть э, соль необходима человеческому организму. Мы используем соль для того, чтобы удерживать э, жидкость внутри ткани. И каждому человеку нужно около 5 грамм соли, не больше. И в древности это было проблемой, и, и те народы, которые были депривированы от рыбы, имели народные большие тянущиеся заболевания, и рыба это очень важно, морепродукты важны, источник соленого важен. Итого, сезонные фрукты, мясо, дичи, рыба. В таких условиях развивался наш орган вкуса, язык. Что мы имеем сейчас? Вкус еды сейчас не имеет ничего общего с той пользой, которую она нам приносит. Добавленный сахар все, что угодно, сделает сладким. Наш мозг, очень умный мозг, не успел перестроиться за последние полторы сотни лет бесконечного разнообразия сахара везде, и воспринимает вкус сладкого как безопасный и полезный источник витаминов и углеводов. Яблоко состоит на 97% из воды, на 9% оно состоит из сахара. Остается еще 4%, на 87, прошу прощения, остается еще 4%, которые заняты полезными витаминами и микроминералами. Сахар на 100% состоит из сахара, в нем нет больше ничего. Выжатые из специально селекционированных растений жиры, или что еще хуже, транжиры, такие как маргарин, все что угодно делают жирным и калорийным. И когда мы едим это, мы понимаем, что «М -м, мы едим мамонта с более жирного края, мы сейчас победители. Но более жирный ма край мамонта содержит много еще чего, кроме калорий самих по себе. Добавленные в пищу жиры содержат меньше питательных веществ и делают саму пищу более калорийной, более жирной. И самое главное, у нас уже нет проблемы с тем, что мамонты бывают редко. Еды в современном мире достаточно. Большая часть людей ест больше калорий, чем необходимо для жизни. Нам не нужно спешить как можно быстрее съесть больше жирного. Что же соль? Пачка поваренной соли стоит сейчас как литровая бутылка воды. Но таких бутылок нам в день нужно две, таких пачек нам в год нужна одна. Теперь учтите, что соль уже входит в состав большей части продуктов, которые мы едим, потому что соль — это дешевая пищевая добавка, соль — это удобный консервант. Мы едим очень много соленых продуктов, которые не бывают несолеными. И мы употребляем, сами того не желая, по пачке соли в месяц в виде колбас, пиц соусов, консервированных продуктов и так далее, так далее, так далее. Это больше, чем нам нужно. Многочисленные исследования показывают, что современный паттерн употребления соли приводит к болезни сердца, сердечно-сосудистым заболеваниям, болезни почек и раку желудка. Венцом всего этого технического прогресса стала выпечка. В выпечке жиры, сахар, маргарин и соль встречаются, больше никого с собой не берут, мы берем сахар, маргарин, соль, и объединяются для создания одновременно очень-очень вкусной еды, очень калорийной, не содержащей никаких полезных веществ для нас. Мало того, что поедание этой еды само по себе вредно. Тут, казалось бы, все просто. Поедание этой еды мешает нам есть полезную еду. Вы все знаете, что даже когда ты не голоден, можно съесть еще пару печенюшек и вот ту вот сладкую конфетку. Мм, ладно, съем еще кусочек вот этого. Никто не будет в здравом умении голодно есть вареные на пару брокколи. То есть поедание вредной еды, мало того, что само вредит, оно мешает нам есть полезную еду. Оно сбивает наши рецепторы вкуса, оно прививает нам привычку к более соленой, более сладкой еде, после чего обычная еда нам не кажется такой вкусной. Я хочу, чтобы вы повторяли как мантру. Чтобы сдать здоровее нужно не просто есть больше полезных продуктов, но и меньше вредных продуктов. То есть... Если какая-то еда вредит вам, откажитесь от нее, даже если любите. Если какая-то еда полезна вам, ешьте ее, даже если она вам кажется и не нравится. Любовь — это дело наживное, а здоровье одноразовое. Мы все тут взрослые люди, мы можем постоять за себя в бою против маргаринового печенья. Завтра, в пятницу, 28 августа, я хочу рассказать немножко больше о еде, пищеварении и том, что происходит внутри нашего организма. Сначала мы бегово рассмотрим, чем люди переваривают еду, потом мы подольше остановимся на гормональной системе человека. Это нам нужно для того, чтобы понять, почему толстые люди, становятся еще более толстыми, почему им сложно похудеть, когда они садятся на диету, и так далее. Потом мы обсудим, из чего, собственно, состоит еда, из чего состоят разные продукты, как эти вещества взаимодействуют друг с другом. И дальше мы будем говорить, собственно, про еду. Мы будем долго обсуждать самые разные продукты. Отдельно мы поговорим про вегетарианство. Отдельно мы поговорим про биологически активные добавки, всякие витамины в таблетках. Отдельно мы говорим про питание для людей, которые занимаются спортом, и отдельно мы обсудим геномодифицированные продукты. Как видите, никакого монетического рецепта тут нет. Нужно просто узнать все о еде, о вашем организме, о взаимодействии этих двух вещей для того, чтобы стать здоровее. Это займет два часа. Это плохие новости. Хорошие новости в том, что прослушав все это, вы сможете прожить на 30 лет дольше. И я надеюсь, что эти два часа окупятся таким образом. Морфологическая свобода — это концепция, согласно которой все люди имеют право воспользоваться своим телом так, как хотят. В частности, она подразумевает право на самоубийство. Современная диета убила больше людей, чем что-либо, когда-либо. Все войны прошлого, все эпидемии убили меньше людей, чем современная диета сейчас. У вас есть родители? У вас есть друзья, у вас есть вы. Закройте глаза, представьте всех своих самых любимых людей. Вы можете изменить их жизнь, вы можете изменить свою жизнь, все мы можем прожить дольше. Это не очень сложно, все что для этого нужно знания. Рассказывайте друзьям про вредные продукты, про полезные продукты, про разные продукты. Распространяйте это все. Через несколько дней после лекции будет видео с лекцией, вы сможете показать его друзьям. Правильное питание может продлить нашу жизнь на десятки лет. Это доказанный наукой факт. И теперь наша с вами цель — это донести свою мысль до всех тех людей, чью жизнь мы хотим продлить. Спасибо вам. <смех> я, я не ученый, я проповедник. Я это не отрицаю. <смех> я, да. Можно авансом спросить ваше отношение Можно. к генномодифицированным продуктам? Я разделяю позицию современных ученых. И позиция такова, что множественные эксперименты показали, что генномодифицированные продукты не опаснее, чем продукты, полученные классической селекцией. И это выходит как с теоретических выводов. Ну, то есть... Любой ученый, генетик говорит это, для него это очевидно, для нас с вами нет, для меня нет. И это, говорит, и это же следует из статистических экспериментов. Сейчас на планете уже много и давно используется много генометрифицированных продуктов. В некоторых странах более простые механизмы внедрения их, в некоторых более сложные. Допустим, Украина в 2009 году стала единственной на планете, единственной на планете страной, Которая обязала всех производителей лепить этикетки ну, без ГМО. На... О, На... Написано, <свят> без ГМО. <свят> то есть в 2012-м все спохватились, поняли, что, что же мы творим, и теперь можно не обязательно лепить эту картинку. Но я считаю, что отношение к ГМО должно перестать диктоваться политическими интересами стран-производителей еды. Их можно понять, им невыгодны ГМО-продукты. У них есть уже свой налаженный рынок производства продуктов. И должны диктоваться интересами людей. ГМО-продукты могут быть безопаснее и здоровее текущих продуктов. У нас есть аллергенные продукты и незначительные их, уменьш... и незначительные их изменения. Когда я говорю незначительное, что, мы... что это имеется в виду? Мы редактируем один конкретный ген из тысяч. Это минимальное незначительное измерение. Это полезнее, чем селекция, потому что селекция сама по себе приводит к сближению рецессивных признаков и к вымиранию вида как такового. Так вот, это незначительное измерение может сделать продукт лучше. Текущие геномодифицированные продукты, которые сейчас серийно используются, почти все были выведены для того, чтобы быть неуязвимым к какому-то вредителю, и после этого их не обязательно обрабатывать гербицидами от этого вредителя. То есть мы сейчас практически не используем продуктов, которые там более полезны или что-либо. Те, которые сейчас используются на практике, просто неуязвимы какому-то вредителю. Теперь на них можно лить меньше гер гербицидов. Мне кажется, это уже неплохо. Вот вкратце мое отношение к ДМО. Давай вопрос больше скорее всего по той картинке по карте mm -hmm. а, карта смертности все дела mm -hmm. то есть мы можем то, вернуть карту кстати когда, там да. цветами обозначено количество мышей там на тысячу человек да грубо говоря а, ну да насколько понятно там из э, легенды собственно а, вот насколько имеет право на существование следующие тезис что на самом деле э, и в России, и в Украине, и в Беларуси, и вообще в Большом СССР, всем, ну, что мы так в Среднюю Средней не берем, а вот, вот эта вот Европа, европейская часть СССР, бывшего, имеет такую тенденцию к вымиранию за счет того, что просто понизилась рождаемость. То есть сейчас мы идем в такой пике, но затем, когда, грубо говоря, вымрут все те, кто родился тогда, когда рождаемость была высока, мы будем наблюдать стагнацию. Количество населения и его прирост не связаны с средней продолжительностью жизни. Средняя продолжительность жизни не связана с рождаемостью. Если мы говорим относительно постсоветского пространства, то статистику еще определенно ухудшает мужская смертность. Есть э, большая разница в мужской среднем, э, смертности в странах Европы и в странах постсоветского пространства в в той же Великобритании средняя продолжительность жизни для мужчин сейчас 76 лет. В России средняя продолжительность жизни для мужчин сейчас 59 лет. Это ассоциируется, я, возможно, никого не удивлю, с высокой степенью употребления алкоголем мужчинами. И до 50% всех смертей мужчин в России напрямую связаны с причинами, связанными с алкоголем. То есть... Рождаемость при этом все равно никак не, не участвует в... Да. Насчет рождаемости. Статистика, у нас, к сожалению, нет карты с рождаемостью, я не думаю, что она пригодится тут. Статистика говорит, что рождаемость на постсоветском пространстве выше, чем в странах Европы, и рождаемость в странах Европы сейчас практически самая низкая на планете. У них максимально популярно не заводить детей вовсе или заводить одного ребенка. То есть, есть шанс, что когда-нибудь вечер 20, мы все же войдем в положительный прирост? Я бы не сказал, бы, что есть в положительном приросте или в отрицательном какие-то плюсы и минусы, если это будет связано не со смертностью, а с желанием людей рожать детей. Нам не обязательно много людей, на планете 7 миллиардов. Я не, при, не призываю никого убивать, но планета маленькая, правда. Нам не нужно еще 7 миллиардов. Известно, почему внезапно все так хорошо в Северной Африке и Мексике? А, там почти никто не живет, а в Мексике неплохо. <сёк> Даже на тысячу человек они да, если на Я думаю просто, что Северная Африка в основном живет по, вот в вот эти два региона, по вот этому маленькому побережью, и у них там Среднеземноморье, оливочки, и есть что а поесть. Вопрос. Ты сказал, что экспериментальный факт, что еда продлевает там жизнь. А вот, насколько я, я понимаю, что для того, чтобы это действительно экспериментально доказать, то эксперимент должен длиться примерно как средняя продолжительность жизни, и его в сложность даже тяжело вообразить, потому что это очень серьезный контроль должен быть. Я не читал эксперимент, про эксперименты, я не читал про эксперименты, которые длились про 60 лет, но есть череда крупных экспериментов с большой выборкой людей, например, эксперимент на 13 тысяч людей, эксперимент на 48 тысяч людей, в которых за людьми наблюдали 25 и более лет. Э -э и с них уже можно делать какие-то выводы, раз. Второе, эта планета — это уже естественный эксперимент. Мы можем смотреть на разные места, находить какие-то экстремумы, аномалии, и смотреть, что там едят люди, чем они занимаются. На планете есть несколько регионов, то есть это средняя статистика жизни, на планете есть несколько регионов, э, в остров Окинава в Японии, э, южная часть Италии и какая-то... Это небольшая часть Северной Америки, где живут относительно замкнутые сообщества, средняя продолжительность жизни, которых приближается к сталь годам. И э, все исследования этих замкнутых сообществ указывают, что секрет не сложен. Все эти люди до сих пор живут не слишком автоматизированным трудом и каждый день выполняют небольшую физическую работу. Все эти люди живут в замкнутом сообществе, дружат друг с другом и общаются с другими людьми. И все эти люди едят не слишком обработанную простую еду. Ну, и у них достаточно ну, богатый рацион. С другой стороны, эти выводы можно пробить и дальше. Например, может быть причина в том, что эти люди не разговаривают на русском. Все, что нас убивает, это русский язык. Есть много людей на планете, которые не говорят на русском. Есть много людей на планете, которые но не они говорят на русском. Есть тех, кто живет плохо, но не говорят. Есть те, кто живет плохо и все еще не говорит по-русскому. Такого плана экспериментов, которых нет четкого контроля, там выводы можно делать. И делают выводы по поводу вредности или пользы различной еды. Различные экспериментаторы совершенно диаметрально противоположные выводы. И Это можно увидеть, там, например, там приводит мясо к раку, 15 экспериментов, мясо борется с ратом еще 16 экспериментов и так далее. То есть, э, ну, еще раз смотрю, что вот наука и доказ... мне кажется, здесь не совсем корректно это говорить. Наука и доказан вред конкретных продуктов. Например, цель. Конкретных продуктов, не конкретных веществ, не конкретных табли... веществ с таблицами Дерева, конкретных продуктов. И исключение этих продуктов из рациона, если научно доказанных вред, полезно? Ну, я, я, я, конечно, очень нудный, но, тем не менее, еще раз повторюсь, что uh, есть куча там британские ученые доказали, что мясо вредный продукт, да, а а другие британские ученые доказали, что мясо полезный продукт. Одни британские я думаю, что продукты нужно продукты, читать бред. не заголовки. Я думаю, что нужно Нет, читать не заголовки, там, а контекст. Основка эксперимента, выборка, там, и, и с виду ну, Возможно, что первые два эксперимента британских ученых про мясо и мясо говорят о том же. Оба согласны, что мясо в избыточных количествах вредный продукт, однако в Вторые ребята нашли некоторые его полезные свойства вот в этом кейсе и вот в этом кейсе, поэтому не надо быть таким резким. Поэтому у нас есть два исследования. Если Одно. 5 литров воды сразу, можно умереть. Не будем проверять. 200 грамм соли поставить. Я опять свой комментарий ставлю по поводу экспериментов. Ну, во-первых, есть существует такое понятие, как частота экспер эксперимента. Чтобы... Метаисследования и так далее. Да, да, да. И так далее. Вот. Но иногда нам просто не нужно проводить эксперимент на протяжении 60 лет, чтобы понять, умрет человек от еды или не умрет. Потому что изменения в организме можно уже заметить там, спустя те же самые 10 или 20 лет, сколько они проводились. То есть если есть жирную, жареную еду, то этот холестерин, как он правильно называется, не помню. В общем, его будет заметно. Естественно, можно предсказать, что человек умрет раньше. И так далее. Потом, что касается ученых в Англии, в этих групп, на Западе вообще нужно относиться к науке довольно осторожно. Запад. Они очень сильно гонятся за э, публикациями своих результатов, мало их проверяют. И очень сильно гонятся за финансированием. Поэтому они иногда могут приврать, иногда mm -hmm. просто выбросить в прессу красивую картинку и так далее. И так далее. Но в конечном итоге метаисследования решают вопрос. вопрос. Да, я думаю, не нужно. В конечном итоге метаисследования решают этот вопрос. Мы просто берем и объединяем результаты всех исследований, которые попадают под наши критерии объективности. Руки. Да. Давайте по чистовой стрелке, начиная с тебя. Ой, мы дойдем, вот прости. Насколько я понимаю, это задние лапы верхней части и его брюха. Но вопрос хороший, мы могли бы упустить эту важную часть. Просто вдруг. Так, там были еще руки сзади Ну, я, я помню про тебя, о них забуду Я не вижу никогда да. А, Насчет примера с холестерином Он не совсем корректен Поскольку последние годы поставлена под сомнение Такая причина а... Как поедание из холестерина как Избыток жира И жирной пищи То есть есть гипотеза, которая в принципе Достаточно разумна На данный момент, что причина Холестерина в э, ну, организме э, является как раз глюкоза, ну, сахара различные. То есть, э, ну, является на данном этапе исследования некорректным. получается, и... Да, это хорошо, но причина... А еще и моментами полезен тут, тут, тут, если уж мы заговорили о хорестерине, э, весь 20 век под большим диетологическим террором были яйца как продукт, который содержит много холестерина. За последние 15 лет, ты прав, у нас диаметрально поменялись мнения как о холестерине, так и о, о яйцах. И оказалось, что э, ту причину, которую мы ассоциировали с высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний, высокий уровень холестерина в крови, она не вызывалась поеданием холестерина. Было открыто, что существует несколько форм холестерина. И та форма холестерина, которая, образуется, которая есть у нас в крови, и повышена у нас в крови при избыточном весе, мы ее не получаем из еды. Ее синтезирует наш организм из глюкозы, как ты все правильно сказал, при хронически повышенном уровне глюкозы и толерантности к инсулину. И я сказал слишком много умных слов, завтра мы сможем потратить больше времени на это. Все сводится к тому, что те же исследования... Если 97% исследователей согласны с этим, а сейчас достигнут консенсус в отношении яиц... Я думаю, как решается вопрос голосования. Это не вопрос голосования. Никто из ученых не говорит, что я прав. Ученые говорят, что у меня есть результаты. В этом большая разница. Ученые говорят, у меня есть еще результаты. Совпадают с теми, кстати. А, третий говорит, у меня есть результаты, с вами немножко не соотносятся, но у меня есть гипотеза, которая объясняет, почему ваши не так. Давайте сверим. Вот это наука. Тут лес рук. Да. Давай. Что насчет э, смесей, типа сорбет? Смогут ли они как-то приблизиться? Сойленд? Сойленд. Я... Являюсь большим фанатом, э, я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет еда, которую можно будет есть. И ты знаешь, что ты не ешь остатки чего-то живого, но нам пока до этого далеко. Насчет Сойлента и прочих едозаменителей они э, в целом полезнее, чем современная диета. Это важный факт. С другой стороны, для нашего здоровья нам нужно не просто получать какой-то набор микроэлементов, витаминов, того и всего. Мы это очень важный факт. Мы не едим химические вещества, мы едим еду, мы едим, правда, еду. Нам нужно жевать еду, это полезно для здоровья наших зубов, и когда мы едим ту самую, жуем ту самую еду, которую жевали сто тысяч лет назад, наши зубы здоровее, нам нужно переваривать нашу еду. Наш желудок сконцентри... сконструирован таким образом, чтобы переваривать вот эту сложную, недоступную еду, которая обороняется от тебя. И все эти процессы тоже участвуют в здоровье. И если Сойленд и похожие на него продукты когда-то сделают следующий шаг и станут едой, не заменителем еды, а едой, то есть это будет брикет, его нужно будет жевать, он будет медленно перевариваться, в нем будут э, э, какие-то структурные элементы, типа пищевых волокон, типа клетчатки, которые тоже нам нужны. Вот. Э, да, я знаю, что Сойленд э, полноценен с точки зрения состава. Нет, там волокна. Эти волокна находятся там в мелко помолотом виде. Тебе не нужно их пережевывать твоему желудку, не нужно их растаскивать долго, чтобы пробиться в то, что под ними и так далее. Что сухой корм, как для кошек. будет там, неплохо. В магазин девушка там сухой корм для мужа. Мы к этому не спеша разница? Есть мокрый для мужа один килограмм. Так и написано. Да. А, если говорить о корректности, логической корректности, все-таки, мне кажется, не совсем уместно приравнивать смерть от ДТП, СПИДа, туберкулеза и от ишемической сердца, да, потому что там все-таки имеет место перерывание течение жизни, а там, ну, скажем, просто ее угасание там, в силу там, износа определенных органов. Ишемия, инсульт — это резкая смерть. Ну, в том-то и проблема. И, э, так, это два да. вида резкой смерти. Человек ходит, он, он, у него даже насморка нет, и он умрет через минуту. Ты не знаешь этого, он не знает этого, он умер. Да. А может, проезжать несколько лет, но при этом ничего хорошего тоже уже не происходит. Можно решить, что от СПИДа вообще никто никогда не умирает? Не так уж никто. От СПИДа не умирает? Мы ассоциируем смерть от ВИЧ-СПИДа в ту колонку, понимая, что умирают от падения иммунитета. Потому что СПИД по своей аббревиатуре является вирусом иммунодефицита. То есть мы понимаем, что это синдром, мы понимаем, что люди умирают от других болезней, но мы же понимаем причину. насчет еще еды, а, вот есть, например, там, группы, например, нишнайты, которые едят, они гиацинцы едят, там, правильную еду, да, ну, то есть, и у них очень много, я знаю, просто людей Которые мне рассказывали о, о том, как питаются они, и говорят, что очень большая проблема рак прямой кишки. Если есть такую обработанную пищу, то опять же страдают зубы, страдают желудок, потому что они как деградируют, да, то есть они не но... участвуют в полной в этом процессе. То есть два таких поля. Кришнаиты не являются примером здорового питания. Они являются, возможно, примером чуть более здорового питания. Понимаете? Относительно вегетарианства, я завтра хочу поговорить по этому подробнее, потому что это вегетарианцев сложная большая тема, это правда большая тема. Но относительно вегетарианства, замена мяса на сою внутри гамбургера не делает автоматически гамбургер здоровой едой. Картошка фри – исключительно вегетарианское блюдо, в ней нет никаких проблем с точки зрения вегетарианства, она не является здоровой едой. Опять же, многочисленное количество печенек, пирожков и всего прочего зачастую не являются здоровой едой, хотя могут быть вегетарианскими. Вафли вегетарианские. И то есть вегетарианство не является напрямую здоровой едой лишь из-за отсутствия мяса. Но современные ученые, чтобы вдруг в зале, я думаю, есть вегетарианцы и веганы, согласны с тем, что даже самое строгое веганство, то есть даже не лактового вегетарианства, допускающее молоко и яйца, а самое строгое веганство может быть полноценной диетой при условии соблюдения двух факторов. Полноценной диеты, в смысле, э, есть достаточное количество исследований, которые подтверждают, что смертность у строгих веганов не выше, чем смертность у обычных людей, не придерживающихся никакой диеты. Ну, то есть, вот, веганство может быть полноценной диетой при соблюдении двух факторов. Первое, эта диета должна быть тщательно спланирована, что зачастую отсутствует у людей, которые решили просто, ну, не есть животных. Я уважаю их выбор. Второе, Б 12 Так уж получилось, что Б 12 в основном содержится в печени животных, много, в рыбе и просто в мясе поменьше уже. Чуть-чуть в яйцах и молоке и больше нигде. Витамин В12 необходим, он участвует в кровотворении, и у строгих веганов статистически найдено, у большого процента строгих веганов проблемы с кровотворением и малокровием и связанные заболевания. Все современные веганские организации под, по причине огромного количества исследований рекомендуют всем веганам принимать в свою пищу витамин В12 хорошая рекомендация. B12 делают, для веганов делают такие же веганы. Там точно нет ничего из-за животного происхождения. Все аккуратно. Вы никого не обидите. Все эко. Зали. Есть источники, они просто не такие биодоступные. Шахта, Шахты, Шахты крышной я, я еще руку. Включите свет, выключите свет. Я еще одну руку и... Кажется, вы сейчас начнете хлопать, потому что больше нет вопросов. <плес> Спасибо вам.